Добрый день дорогие друзья, с вами системы видеонаблюдения Зорка. Меня зовут Андрей и сегодня мы с вами поговорим про видеонаблюдение для стройплощадки. Самый первый вопрос, часто задаваемый, в какой этап стройки необходимо устанавливать систему видеонаблюдения? Как правило, все видят это таким образом, что дом готов уже под отделку, перед отделкой стен устанавливается камеры видеонаблюдения, прокладывается кабель, и производятся конечные отделочные работы. На самом деле, вот именно на этом этапе и происходит ошибка. Когда вы устанавливаете камеры видеонаблюдения в тот момент, когда у вас уже дом готов, уже достаточно большие потери, как правило, несут собственники. Все пропало! Все пропало. Дип снимают, клиент уезжает. Я убью его, я... Видеонаблюдение необходимо устанавливать в тот момент, когда у вас на участке появился электрический столб и установили электрический щиток. Вот именно вот в этот этап уже необходимо ставить камеру видеонаблюдения. А что так можно было что ли? В настоящее время у нас появились камеры видеонаблюдения, работающие от сим-карты. То есть это камера, в которую устанавливается сим-карта. Камера подключается в электрическую розетку и она отправляет видео вам на телефон. То есть в настоящее время эта система уже позволяет оперативно вам прямо со своего телефона контролировать все, что происходит на вашем участке. Допустим, привезли вам стройматериалы. Стройматериалы оставили на праздничные дни или на выходные дни. На участке никого нет, а имущество находится в открытом доступе. И в это время и забора нету на участке, и никакой охраны. В лучшем случае, если какой-то один из работников или сторож вроде бы как приглядывает за этим имуществом. Мы все прекрасно понимаем, что этот сторож, скорее всего, не будет обеспечивать вам защиту вашего имущества. Если этот сторож не является вашим родственником. Скорее всего, этот сторож сам посмотрит и подумает, что бы ему могло бы пригодиться в хозяйстве из того, что у вас есть на участке. Вы все прекрасно знаете, что пропадает дорогостоящий инструмент. Куда, куда он пропадает, неизвестно. Просто был инструмент сегодня, на следующий день его нет. И вот именно вот на эти вопросы и помогает отвечать вот эта система видеонаблюдения. Когда я вам рассказываю о том, что система видеонаблюдения окупается за один день, то есть вы, вот затраченные деньги, это не затраты, вы эти деньги не тратите, это инвестиции. Вы вкладываете эти деньги, и они к вам вернутся буквально в ближайшее время. За короткий срок, как правило, особенно на при строительстве домов, малоквартирных домов, где есть недостаток охраны и при этом есть дорогостоящее имущество. Вот именно в эти моменты система видеонаблюдения просто необходима на этом участке. Вы не пожалеете, если оно у вас там будет стоять, вы многократно сможете решить вопросы. Отказавшись от услуг какого-то недобросовестного мастера, либо же решив для себя вопросы, что, что же на самом деле происходило на данном участке. Есть небольшие страхи того, что вы сделаете неправильный выбор. Вы всегда можете обратиться в нашу компанию, мы можем смонтировать видеонаблюдение. Вы можете посмотреть, что оно вас полностью устраивает, что вам нравится качество изображения, нравится полностью продукт. И после этого вы можете оплатить наши услуги. Теперь поговорим про видеонаблюдение, которое продается на сайте AliExpress. Действительно, там продаются какие-то забавные вещи, которые вам обещают... Сверхвозможности. Это работа от аккумулятора целый год. Китайцы вам обещают, что камера будет работать целый год. И от сим-карты она будет миниатюрная. И вам прям в телефон через космос. Вот если бы такие устройства были, они бы были у нас уже в продаже. Тут два варианта. Либо таких устройств не существует, либо их нет качественных, надежных, которые будут отвечать заявленным характеристикам. В том, что вы покупаете камеру, а пользоваться вы будете не камерой, камера будет стоять на столбе. Пользоваться вы будете программным обеспечением. И если вы приобретете себе хороший продукт, допустим, камеру марки Trassier или камеру марки Ezvis, вы получите хороший программный продукт. У вас в телефоне будет хорошая, удобная программа, по-нормальному русифицированная. Приобретая китайский продукт, вы получаете китайское программное обеспечение. Такое программное обеспечение работает нестабильно. Оно не имеет нормальной русификации, не имеет поддержки. И когда читаете перевод, там, читаете бриллиант, алмаз, земледелия, и непонятно, что это, для чего, как это использовать вообще. А, хороший продукт, русифицированный, который имеет поддержку, у вас всегда будет телефон службы поддержки, куда вы можете позвонить, и решить свои вопросы, решить вопросы по программному обеспечению. Все дело в том, что эту вещь вы покупаете не на один день, не на один месяц, а покупаете на несколько лет, и она должна эти несколько лет работать стабильно. После того, как вы установили стационарные камеры, у вас уже по определению никто туда не полезет. Все, стоят камеры, все под наблюдением. Зачем туда лезть? Рядом он сотни участков людей, которые пытаются сэкономить на безопасности и на охране. Можно оттуда взять намного больше. Зачем к вам лезть под камеру? Мулежи видеонаблюдения. Вы прекрасно знаете, что есть продажи мулежи, которые стоят 500 рублей, 700 рублей. Вы знаете про мулежи. Остальные все также знают про мулежи. Мы прекрасно знаем, как они выглядят, какой у них там мигающий светодиод, как они эти муляжики поворачиваются. Те, которые люди грабят или вытаскивают, или... Они прекрасно понимают, чем отличается нормальная система видеонаблюдения от муляжа. И при этом вот этот муляж не позволяет вам решить ни одну из задач. Это то же самое, что сейчас в огород установить пугало. Кого вы этим пугалом напугаете? Никого. В камере э, тут ситуация совсем иная. Во-первых, у вас есть запись. То, что вы можете просмотреть запись а второй момент то что в том что вы можете просматривать прямо сейчас человек только задумал неладное и он уже понимает что сейчас уже за ним могут наблюдать его уже могут контролировать поэтому именно вот таким вот образом и работает вот эта система видеонаблюдения она предохраняет защищает ваше имущество даже от попыток от мыслей отгоняет мысли и люди не чистые на руку, они сами уходят с таких участков. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до скорой встречи, друзья!